Друзья, всем привет! Обустраиваю свою мастерскую различными полезными самоделками. И на этот раз самоделку будем делать из бруска 50 на 50. Я его хорошенько шлифанул и по факту брусок у меня получился 45 на 40 где-то. Длина бруска у меня 120 сантиметров. Но по сути это не имеет значения. Каждый может брать свои размеры. Сейчас все поймете. Для начала нанесу разметку на бруске. Нам надо от края отступить два раза по 5 и один раз 7 сантиметров. Далее прочерчу линию ровно посередине вдоль бруска и затем отступив 2,5 сантиметра от другого края. И далее каждые 10 сантиметров наношу разметку. Ну а далее пойдут пильно-сверлильные работы, немного юморка и полезные советы. Например, как просверлить отверстие ровно под 90 градусов, не имея сверлильного станка и специальных приспособ. В общем, приятного просмотра, а я буду делать самоделку. Вот что по итогу у нас получается. Это такая большая струбцина. Правильно называется вайма столярная или струбцина вайма. В магазине они стоят от двух за штуку, себестоимость такой самодельной ваймы рублей двести думаю. Вот и считайте, их надо хотя бы штуки три. Даже по две уже шесть получается. Ну или если самому делать, то шестьсот рублей. Две у меня уже готовы, сделать еще одну по накатному пути труда уже не составит и тратится мало времени на изготовление. В будущем хочу сделать детский стул и стол, вот как раз и испытаю в деле. Друзья, спасибо вам за просмотр, надеюсь вам понравилась идея. На этом на сегодня все, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые полезные видео. Еще раз спасибо за просмотр, всем хорошего настроения, пока-пока!